Приветствую, вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем прохождение Mountain Монтенблэйда огневым мечом. На чем остановился в прошлый раз? Похоже, остановился на том, что я искал а, Буэносова Ростовского, да? Буэносова Ростовского Юрия. Только где этот Юрий, к сожалению, мы пока понять не можем, потому что, видимо, он еще пока отлеживается после полученных ран. Да, пока непонятно, где он отдыхает. Ну ладно, тогда поехали в сторону Шведского королевства, потому что наконец-таки выполнено задание. Почтальон. Мне же там почту надо было доставить. Почтальон, почтальон, черно-белый, персик. Ладно, едем в Полоцк. Семен Прозоровский. Здравствуй, дорогой, здравствуй. У тебя есть задание? Нет уже задания. Тогда где? Скажи мне, Бойнос Фростовский До сих пор не знает. Ну ладно, тогда не будем больше пока вас расспрашивать по этому поводу. Поехали в Шведское королевство. Так, я там заплатил деньги, 7500 талеров, отлично. Да, конечно, сумма очень значительная. Я боюсь, что таким образом я могу постепенно обанкротиться. Ну, хотя, если иметь в виду, что я получаю с своих владений там деньги значительные, то, в принципе, обанкротиться не смогу. Согласились заключить мир, ну, отлично. Заключили мир, значит, нужно найти мне Карла Густова, Пожалуйста. Блин, я не знаю, где король Карл Густав. Ну, понятно, короче. Видимо, он тоже отлеживается теперь. Сбежал, теперь еще где-то и валяется. Так, ладно, мы заезжаем давайте в крепость. Можно тогда, в принципе, повыполнять задания пока городских глав, потому что очень неплохие деньги они платят за выполнение своей работы. Так, у тебя нет никакой часа работы. О, стра страшно войну, из-за нее наш город уже на заграни гибели. Так, да-да-да, понятно, что мне делать, нужно встретиться, трудно-трудно, но я попытаюсь, конечно же, я попытаюсь, 12 тысяч талеров мне заплатят, и очень много опыта, так что стоит пока что выполнить эту миссию, надо найти воеводу Бориса Пушкина, и надо найти Узенбея, но Узенбея я пока, конечно, не буду к нему ехать, а поеду в Смоленск к Борису Пушкину, потому что а у меня с ним отношения вроде неплохие, но, конечно, я собираюсь, наверное, все-таки ему заплатить деньги, потому что, ну... Иметь, когда такую огромную сокровищницу, да, как у меня, и при этом все равно портить отношения с местными боярами ради того, чтобы, э, я не знаю, ради того, чтобы получить какие-то деньги в небольшие совсем. Но ну, это бессмысленно. Давайте, кстати, гонца отправим куда-нибудь. Пускай он нам тут будет новых, э, новых служащих делать. Муфти у нас есть, глашаты, есть Табунчик, Табунчик нам не нужен пока. Там уже начальник есть. Карван баши нету еще до сих пор. Да, залог процветания, давай-ка его тогда наймем. Хорошо, а здание, кстати, у нас есть. Я не помню, а в казик кстати, что по поводу новых личностей в этом городе. По-моему, у нас тут все есть, кто связаны с наймом солдат. То есть, короче, есть, ак Ага, Запага, а, Так, кто еще? Болтыджи Ага, тоже имеется. Диздар у нас, конечно же, есть, и Мама тоже мы имеем. Караван Баши тоже... Тамажного начальник еще нет. А тоже это торговлю нам будет приносить, поэтому давайте его наймем. Хочу построить здание. У нас тут есть все здания или есть какие-то недостройки пока? Купическая гильдия нет. Ну, пока не будем ее, потому что это, я так понимаю, связано с наймом... Ну, хотя подождите-ка тогда. Купическая гильдия. Что это такое? А, ну ладно, давай-ка тогда поставим. Один час? Четыре тысячи талеров? Серьезно, так быстро? <связывая> Или мне показалось Ну ладно, у нас есть еще несколько крепостей, которые нужно тоже обустраивать Переослав У нас тут, по-моему, все вот уже имеются, да Вот Исаул, там, например, воит есть кошевой атаман Джура есть Лавочник Сотник е Еврей, <связывая> как я его назвал, помню Ну и все, значит, тогда теперь обращаемся к мастеру-оружейнику 2000 талеров, хорошо Что по зданиям? Так, а, купеческая гильдия еще ставится, ну тогда хорошо. Так, а, подождите-ка, я вообще не туда, по-моему, посмотрел. Ага, теперь я не могу ничего делать, ну тогда да ладно. Ну, в Кильбароне у нас все было. В Дубинском замке, я помню, что не все имеются. Вот, например, Войта нету. Платить налогов не стану, понятно, Войта давай тогда нанимай. Ну и все, я поехал дальше, в путь дорогу, едем в Смоленск, сейчас поговорим с Борисом Пушкиным. Ну, я думаю, конечно, с ними отношения портить не собираюсь, потому что это бессмысленно. Так, Марфа, понятно, тебе ничего не надо, тогда иди отсюда. Борис Пушкин, здравствуй. В общем-то, мир хотят не заключить. Я, конечно же, возмущу твои убытки. А можно вообще попробовать тебя, кстати, убедить. Так, я благодаря своему навыку сэкономил 120 талеров. Или наоборот. А, вообще наоборот, я помню. Ему еще больше плачу, так что. Ладно, забирай, короче, свои деньги. Хорошо, ты меня убедил. Веди еще Крымское ханство, и все будет отлично. А, мы едем в Крымское ханство, это крепость Гизлев. У меня что по имуществу осталось? Еще 44 тысячи, ну хорошо. Можно сходить в местную лавку, продать весь мусор, который я успел захватить. Так, давайте это все продам. А, можно купить, кстати, у вас еду, потому что у меня что-то с едой есть некоторый напряг. Рассвяленное мясо дешевое. Закуплюсь, и мы поехали в Дубинский, точнее, извините, Дубинский замок. Зубинский замок после того, как выполним задание. Сначала едем в крепость Гизлев. Надо там э, передать, поня понятное дело, им сообщение, а потом уже можно и заняться своими делами. Кстати, мы настолько быстро двигаемся, что я теперь могу, в принципе, догонять даже вот этих татарских налетчиков. Но этого делать не буду, потому что просто ночью, и неохота мне, в общем-то, воевать. Я бегу просто в крепость Гизлев. По пути тут встречаются, мне, конечно, всякие бомжи, но я на них тоже особо не реагирую, хотя вот на этих можно бомжей. Да, yeah, отличная фраза, чувака 42 человека, я думал, кстати, было 12. Ну ладно, я ошибся, похоже. Не рассмотрел четко, но это без разницы. У нас очень хорошая кавалерия, так что мы должны их просто вынести с одного удара. Давайте, ребята, все в атаку. Все в атаку, рубим их всех. На ладно. Получайте. Отличная работа, парни. Это победа! Это победа! <смех> а лошадка по другим лошадям попрыгала немножко. Да. Но это просто жесткое избивание бомжей называется. Избиение бомжей. Так, один какой-то бомж убежал, кстати. Ну нет, далеко ему убежать не дали. Мои, мои, как сказать, мои служащие, мои собраты. Никто даже не поранился. В итоге мы победили в сухую. Отличная работа, парни. Отличная работа. Так, захватываем тут наемных алибардистов. Ну или точнее, освобождаем. Я их сейчас, наверное, в замок отвезу. Пускай они будут мне служить. И захватим парочку ненужных вещей этим бандитам. Больше. Теперь они больше им не понадобятся. Ну что ж, крепость Гизлев, приезжаем у НБИ, здравствуй, товарищ. Я ждал нашей встречи, второй раз тебе не удастся меня обмануть, и ты будешь молить о пощае. Ну, знаешь, я всякое видовал, поэтому тебе, в общем-то, это не удастся сделать, Ну, давай-ка мы лучше возмещу тебе убытки. Хорошо, думаю, на этом можно закончить, Выпил, выполнено задание мирный договор, можно теперь ехать, в принципе, обратно в Кильбурун. Давайте-ка едем в Кильбурун. Сейчас посетим, хотя, блин, еще хочу сейчас повоевать. иди сюда, сейчас тебе клинок под ребро просто суну. Опять меня, моя супер-кавалерия сейчас на них налетит, всех просто порубает на куски, и мы победим. Ну, блин, ни разу не попал, вот это да. Watch. Watch. Да, отличная работа, парни. Врубайте их всех, врубайте. Сейчас я перезаряжу свой супер пистоль. Блин, моего коня немножко прикончили. Эх ты сукин сын, убил моего человека, убить его, убить. Ну это правда был наверное, алибордист, конечно. То есть человек так себе нужен. Был мне... Ну ладно, мы их тоже убиваем. Кто-то даже успел погибнуть или был ранен в этом бою. Да, нет, один был всего убит, остальные все выжили. Ладно, что ж, дополнительный опыт нам никогда не повредит, халявный причем. Просто на, на дороге валяется. Погнали теперь в Казикермен, наконец-таки. Плюс еще давайте-ка прокачаем здесь солдат, которые у меня качнулись. И... Хотя подождите-ка, у меня что вообще-то деревня здесь есть, Ардаш, который мне перечисляет деньги. Староста, по-моему, у вас уже все есть, да? Развитие, все должности заняты. Значит, все здесь отлично. Ну, тогда до свидания. Больше я сюда приезжать к вам пока не буду. Приезжаем в Казикермен. Тут еще мне откидывают хорошие деньжата. Приятно это видеть, приятно. Так, что там по зданию у нас? Все у нас есть, да? Мадресы, караван сарай, крепостной ров, арсенал, баня. Короче, тут народ тоже по полной программе уже все получил, что им надо, только разве что нет у нас еще там начальника. Ладно, давайте-ка пройду я к центру города. У нас тут есть диздар. Забираю своих я солдат. А, я думаю, я тут уже кого-то нанимал. Никого я здесь не нанимал, к сожалению. Ну, давай вот именно этих только наймем. Остальные мне вообще не нужны. Караван сарай мне тоже не нужен. Значит, едем теперь в Кильбурун. Ну, по пути, конечно, завернем сначала в Килью. Как всегда, получаю свои налоги. Так, Кильбурун мне тоже перечисляют денежки. А, так, так, так. Хотел к центру города пройти дездар. Что там по поводу моих новобранцев? Отлично. Так, еще нанимаем Асагбеев, еще нукеров. Все, пока больше никого нам не надо. Так, что там по моей броне, кстати? Пять дней осталось брони. Вы еще не забрали свой предыдущий заказ. Окей, я забираю. Заказной боярский шлем и забрал, да? Такс, такс, такс. А кому я могу его отдать-то? Елисею не могу. цепишь, по-моему, могу его отдать. По навыкам поговорим. Пока нет, по-моему, не хватает еще силушки. Да, надо одно еще очко дополнительно сверху накинуть, и нам можно будет ему одеть. Но можно зато одеть это дело на Виктора дела де Бускадора. У него как раз есть достаточно силы, поэтому одеваем ему боярский шлем. Хотя он бегает до сих пор в бомжатской, так сказать. Ну, в одежде, конечно, камзол, это не совсем бомжатская одежда, но все равно. Можно было бы гораздо лучше что-нибудь ему прикупить. так такс, так -с так гусар еще качается. А кому можно тогда похуже шлем передать вот сейчас до Бускадора? Даже я не знаю, а Сарабуну точно нельзя у него, потому что совсем мало силы. Разве что, наверное, только Федоту. Но Федота хватает силы, да, он одевает, пускай этот тогда усиленный Мориан. Ну и все, голова у него будет хорошо защищена, правда пока тело не очень. Ну надо, да, докупать мне пока броню. А шлем еще один надо будет купить мне или нет? Ну, сейчас посмотрим, уцепишься что по навыкам. Ему вот буквально через несколько, э, так скажем, игровых дней, через несколько битв уже будет достаточно прокачать силы. Я ему качну, конечно же, силушки. Хотя у нас он, я насколько помню, собирает трофеи. Ну, блин, надо ему одну силу всего лишь, и можно будет нормально уже шлем одеть. Так что, наверное, все-таки я качну силушки в следующий раз. А, хотя, подождите-ка, точно я вспомнил. У нас же, по-моему, уже вот, э, как его... Сбор трофеев мне нафиг не нужен уже, потому что, как я помню, говорил о том, что в принципе в бою уже выпадает одна хрень только для меня. У меня денег до хрена, поэтому сбор трофеев вообще мне нафиг не нужен. Так что будем качать, конечно же, мы силу. В таком случае по-любому надо нам еще один шлем сделать, заказать. Ну а сарабун, сарабун, конечно, ему требуется дальше медицину вкачивать. У него к тому же всего лишь 8 сил, и ему очень далеко качаться, то нормальной брони, поэтому он всегда у нас будет ходить в дерьмовой одежде. Ну, а Елисей, у него тоже, как мы видим, инженерия есть. У него также торговля. Но сейчас я ему инженерию, в принципе, вкачивал в последний раз. А, следующий раз можно, в принципе, уже пренебречь этому. Потому что 5 инженерии это достаточно много. Если будет у него а, ваше имение, укрепить ваше имение. Ну, ладно. А, Силушки ему добавим, уже будет достаточно для хорошего оружия типа Сабельки, потому что Сабелька, если не ошибаюсь, из Булата требует 9, ему не хватает всего лишь одной силы, это надо будет в следующий раз делать. Но Бускадор у нас тоже будет качаться, постепенно я ему силы буду добавлять, и через 2 буквально силы ему можно будет уже дать нормальную броню топовую армей, и можно черный доспех будет одеть, как и на Ольгерда, Ольгерд у нас тоже. Хойв такой уж более-менее одежки, но я ему собираюсь дать тоже армы. И, кстати, тогда можно, в принципе, и не покупать больше, пока боярские шлема, да? Можно купить сразу армы, так как, в принципе, качать им осталось совсем немного. И можно будет их уже переодеть получше. Да, давайте-ка закажем армы. Сейчас я зайду. Так, к центру города. Бронник, давай ка мне армы закажем. Да. 45 тысяч я ему отдаю, блин, конечно, это очень много. У меня сразу же денег не остается. Надо карвансарезы, значит, зайти. Положить деньги в рост. Конечно же, опять я в рост лажу, но забираю сюда тысяч, наверное. Ну, столько хватит, потому что я сейчас думаю, еще по пути где-нибудь соберу налоги, так что у меня денег станет даже гораздо больше, чем 46 тысяч. Ну, а пока можно продать все, что я успел награбить, так сказать. Все, что успел я забрать у бандитов, кстати рыбку нет хм. рыбку пожалуй оставлю себе и рыбку съел и на это съел, так что и продадим изношенный кабасет, он уже вообще тоже уже не нужен, в скором времени я всем буду покупать топовое оружие и броню так что так, что так. кстати тут неплохой толстый полудоспех я смотрю есть ну конечно он мне не нужен, но все равно интересно так видеть здесь это, возьму давайте батфорды кстати, 12 в принципе неплохие, можно кому-то сейчас будет передать а так, давайте едем дальше. Кому дать Баффорда? Ну, я думаю, конечно, Ольгерду. Да он сейчас у нас топовый, как вместе с ним еще и цепишь. Ну а цепишь и что получается за сапоги? Да, у него всего лишь на 6, давайте мы на 12 дадим. Так. Кто у нас еще? Ольгерд, да? Покажи свои сапоги. У тебя вообще всего лишь на, на 4, поэтому поменяемся даже вот на эти сельские. Ладно, поехали дальше, поедем, значит, мы куда. Ну, можно поступить по-разному, можно вернуться сейчас в Смоленск или где-то, в Псков. Можно поехать пока по своим территориям. Я думаю, что стоит проехать по своим территориям, потому что, как вы помните, у меня... У меня была... <косвязь> у меня были, короче, налоги новые, надо их забирать. Ну, а я, тем временем, сначала нападаю на каких-то непонятных ублюдков, которые решили дерзнуть напасть на обоз крымского гранства. Конечно же, мы поможем этим братюням давать в атаку. Давайте, рубите их, ребята, рубите. Ну, слушайте, а их очень много... Их очень много, но их, конечно, убить легче легкого, как обычно. Давайте в атаку все, ребята. В атаку. Убивайте этих бичуганов, чертов. В атаку, в атаку. Блин, я хотел его убить. Мой ну был фраг. Ну ладно, это победа. Готовчинка. Наши союзники лишь потеряли хозяина обоза, а так мы победили. С Крымским ханством, улучшаем отношения. Спасибо за помощь, да пожалуйста. Поехали дальше. У нас уже 94 человека можно набирать в отряде. Практически сотни скоро будет возможность набрать. Это, конечно, невероятно уже много людей. По сути, если учитывать, сколько у меня было в начале, в два раза меньше в компании. Сейчас у меня уже можно 94 человека брать. Ну что ж, буджа, Киев, правда, я нахожу еще больше денег. Можно ехать Дальше. Поеду я в крепость Измаил, надо здесь немножко переждать, получить налоги и также оставить кого-нибудь здесь в гарнизоне. Кого я сюда привел, на юные либордисты, Джура, например, Азакбеи, ветераны, Клаты Гусары нет, со мной пускай ездят, это будет у меня такая элитная армия со мной. Азакбеев можно тоже оставить, в принципе, но с собой я такой вот, хотя... Хотя загбей не прокачаны, можно их с собой взять. Пускай они будут качаться в пути. Денег это... Немного у меня будут забирать они, потому что... Я сейчас налоги соберу, я все эти деньги верну себе, по сути, за содержание армии. Так, приезжаем в Стрих. Я беру 26 тысяч. Нормально, ребята, вы мне тут отсыпали. Я, по-моему, уже все село развил, да, если не ошибаюсь. На должность назначить. Ну да, тут все уже есть, так что... Можно отсюда сразу же ехать. В сторону Дубинского замка. Так, Дубинский замок. Мне тоже деньги перечисляет, Отлично. Уровень благосостояния Казикермена изменился с очень низкий до низкий. Кстати, это неплохо. Это значит, что развивается постепенно город. Развиваются постепенно там дела. Я-то думаю, на самом деле Казикермен это богатый город. Оказывается, совсем это не так. Наоборот, он довольно бедный. Надо его улучшать. Кстати, доспехи. Есть тут гусарский панцирь со шкурой. Нифига себе. Шкуркой, но все равно он хуже даже моего. Но при этом стоит довольно недорого, если так прямо сказать, да? Цена совсем не высокая. Кстати, тут есть комплект тяжелых пуль. Надо бы взять себе их, забрать. Давайте-ка я забираю эти пульки. Есть еще гранаты, но я пока думаю, гранатами мы будем. Ну, ладно, можно купить эти гранаты. Если что, я их потом использую. В бою. Пока я их, конечно, использовать не буду, потому что все-таки дороговатый товар. И имейте в виду, что их тут написано 3, но это не означает, что я как только их там потрачу в бою, они у меня после боя снова появятся. Нет. К сожалению, тут такая фигня, что если вы использовали гранаты один раз, они все, уже у вас не появятся. Поэтому их стоит использовать вот именно только в самом крайнем случае, скажем, в осаде, да, или в штурме. Вот там они, да, пойдут, а так чисто обычно в бою использовать это бессмысленно. Очень дорого это получится, даже для меня, наверное, это будет очень дорого. Так, что ж, я забираю своих новобранцев, давайте-ка еще наймем мечников, еще крылатых гусар, так, еще давайте-ка пикинеров немецкого строя, драгунов можно было бы, в принципе, набрать еще, давайте драгунов, польских рейтеров или панцерных казаки, вот панцирных казаки мне понравились, реально неплохие ребята, они хорошо прям рубят, поэтому лучше я их возьму, так, а... я хотел вообще с гарнизоном поговорить, что там у нас в гарнизоне. В гарнизоне у нас очень много тут, я смотрю, солдат. У нас есть тут и топовые э, крылатые гусары. Ну, давайте я тоже здесь оставлю крылатые гусары топовых. нукеров тоже топовых оставлю. С собой заберу именно те, кто не обученные. Ну, мушкетеров, конечно же, тоже здесь оставлю. Шотландские мечники тоже здесь идите. А я с собой поведу, значит, панцирные казаки, осагбеи, черкесы, крылатые гусары. И нукеры, конечно же. Ну, а здесь у нас остается самая элита, так сказать, из элит. Очень хорошая здесь армия расположена в городе. Я думаю, что, конечно, захватить данную крепость будет практически наверное, невозможно. Потому что, ну... Ну, если да, только враг, конечно, не накинется там с тысячу человек, тогда, в принципе, разговор другой будет. А так, у меня тут очень хорошие войны сняты. Если я еще приду с полным стаком сюда, то практически захватить эту крепость будет невозможно. Так, ну ладно, хочу поговорить о развитии города. Должность, а, еще 6 дней осталось, ну ладно. Здания у нас все есть уже здесь. Лучшие ямы есть, сокровищница есть. Ну да, все здесь здания имеются, так что здесь все нормально, можно уходить. Ладно, двигаемся, давайте-ка дальше. Хотя, блин, у меня 86 тысяч. Я думаю, можно немножко оставить в местной сокровищнице. Пройти к центру города. Сэмик, я забираю свои деньги. Давайте-ка положу еще денежки под проценты. Заберу я где-то, наверное, 50 с чем-то. Давайте вот столько, наверное, провести сделку. Остальные пускай у нас будут еще приумножаться деньги, еще увеличиваться. Можно, кстати, поговорить с некоторыми персонажами, у которых есть пистоли. Это, по-моему, Ольгерт, да? Так, у тебя есть пистоль, у тебя, кстати, пуль не было. Вот тебе пули я подогнал. Так, отлично, все, поехали дальше тогда. Тут, по-моему, пуль-то и не было нормальных, да? Вот только один, который тяжелый я нашел, больше не было пулик. Пойдем еще в Дубинский замок в таком случае. Давайте тоже здесь посмотрим какие нибудь доспехи. Пора бы начинать их покупать уже моим персам, потому что, я смотрю, у них ни у кого почти нету. А, можно купить еще одну гранату, в принципе. Но я думаю, нет, наверное. Давайте не будем уж прям так раскидываться. Комплект пуль, кстати, есть. Угу. Но я возьму, потому что можно будет кому-нибудь потом отдать. Хотя, слушайте, тут есть еще оружие. Эх, ржавый двуручный меч. Я это, думаю, нормально двуручный меч, как мой... Но, к сожалению, нет пока. бахы пока ничего не достается. Потому что бахы -то тоже, как я помните, хотел купить какой-нибудь э какой меч мощный. Но пока, к сожалению, мы его не видим. Так, сбалансированный двуручный меч. Но это тоже самая фигня. Он только нормально колет, но рубить им нормально не получится. Так, ладно. Забрали мы Батфорда. Сейчас кому-нибудь я их отдам. Например, Ольгерду, потому что, как вы помните, я ему уже передал похуже. Но сейчас вот можно еще лучше взять, дать. Так, до свидания. Черкес, кстати, прокачался. Хорошо. И едем, наверное, тогда куда? Ну, едем в Литский замок. Будем так постепенно двигаться в Шведское королевство. Там, как помните, я должен передать письмо. Очень важно королю Карлу Густову. Так, пока здесь у нас ничего интересного нет. Не, я хочу прям топовый каленые двуручный меч взять, ему дать. А не простой каленый клеймор. Это фигня полная. Так, ну высокие сапоги можно было передать кому-то, но я думаю, мы сейчас уже найдем более мощные, более лучшие сапоги. Пока, конечно, я их не вижу, но мы в скором времени их, наверное, разыщем. Так, Вильна. Вильна, Вильна, Вильна. Кстати, нифига тут пороха. 6 аж бочек, но я просто не могу мимо пройти такого, по-любому беру их, покупаю. А, плюс еще по поводу брони. Ну, блин, что-то какие-то фиговые. Тут у вас броня, ребята. Что сапоги, что перчатки, как-то мне вообще не внушают интересы. Совсем как-то все фигово. Так. Тут у нас погнутый богатый батарейный мушкет есть. Ну, нет, это, конечно, не пойдет. Мечи, к сожалению, да, как обычно, страдают тем, что они очень нехороши. Очень так себе. Так что так. Ну, значит, едем в крепость Ковна. Сейчас так постепенно достигнем земель наших союзников, скажем так. Тем, кому я должен был приехать. А что по товарам? Товары вы любите. Я смотрю, порох покупайте, потому что у меня денег, я смотрю, сейчас может и не хватить на покупку а, какого-то либо оружия. Нет, тут пока нету оружия мне, которое требуется. Доспехи какие у вас? Ну, тоже так себе. Ладно, забирайте еще чуток пороха и я поехал дальше. Так, вперед. Едем в Ригу. Ну, или едем, я не знаю, в Медельский замок. Подумаешь пока. Пока что передо мной бандиты, которых можно было бы атаковать. Ну, давайте атакуем. Конечно же, раз уж они мне попались, то почему бы их и не убить. В атаку, ребята, в атаку. Всех убить, убить, убить, всех убить. Да, как обычно, шведские бандиты. Э, До необыкновенности просто, как сказать, легкие... Враги, что их можно даже практически просто одни, одной лошади убивать. Да уж. Но это было несложно, я бы сказал бы. Битва закончена. Мы выиграли. давайте выходим. Да, еще и байра какого то освобождаем. Ну, конечно, мне он нафиг не нужен, но ну, ладно, раз уж попался, давай камни в армию. Поехали в крепость, точнее в замок Дзвинск, наверное, да, не поедем даже в Медзейский замок, нафиг он не нужен. Так, кстати, очень много драгунов, но я хочу с ними повоевать, я просто не могу тоже мимо них проехать. Давайте нападем, моя топовая кавалерия сейчас против драгун, которые умеют хорошо стрелять, но при этом драться они умеют весьма посредственно. Так, давайте все в атаку, в атаку, ребят, в атаку. Вау-вау-вау, начинается стрельба, понимают, что драться у них не выходит, значит надо постреляться. Но стрельба у них, однако, тоже выходит не очень. Так, ай-яй-яй. Блин, хорошо у меня пульнули, слушайте. Ну да. Что я еще ожидал от такого выстрела прям мощного драгунского? Хороший урон достался мне. Так, ладно, я тут еще пару врагов убиваю. Мы выигрываем, но тут еще и причем много моих кавалеристов потеряли лошадей. Так что не так было легко, как обычно. Все-таки были некоторые сложности с, этой, с этим сражением. Причем, два человека погибло у нас, один был ранен. Ну, это не критично, но все-таки имеет э, какой-то вес эти потери. Ну что ж, это победа. Все, заканчиваем. У нас погиб, получается, Нукер, и убит был Черкес. Ну, ладно. Главное, что не мои Крилаты Гусары, потому что вот это вот инба, который мне надо сохранять как можно дольше. Нукеров, так как у меня в крепостях уже, наверное, человек 70 накопится, а вот Крилаты Гусар, к сожалению, даже, наверное... Двух десятков нету. Так что надо их беречь. Такс, такс, такс, такс. Чем мы куда ехали-то? Ну, я ехал вообще к шведам, но, видимо, у них там проблемы. Их атакует по всему фронту. Э, Речь Посполита. Я даже боюсь, что их на самом деле полностью уничтожит, если мне не повезет. А мне на самом деле, деле это нежелательно. Потому что у меня мое задание сейчас основное, оно связано именно со шведами. Надо, чтобы они жили. Хотя бы там, не знаю, некоторое время. Ну, сейчас мы узнаем вообще. Сейчас мы узнаем вообще, есть ли еще, есть ли уже Король Густов или его до сих пор нету. Надо с ним мне пообщаться. Пока я продаю здесь весь мусор, который мне достался от этих бандитов. Так, ну и что ж, теперь... Тут у нас никого нету в крепости. Что у шведов вообще осталось? У них осталось всего, блин, выборг даже был захвачен. Вот это жесть. У них осталось всего пару крепостей, вот и все. То есть буквально вот раз-два я обчелся и будет уже их полностью уничтожить. Так, ну ладно. Э, да, да, да, да, да, да. Мы получаем наши налоги. Конечно, жестко там столько налогов и столько еще забрали у меня одновременно с этим. Так, едем в крепость Дарпат. Карл Густав-то есть уже или вот до сих пор он где-то валяется под кустом, под кустом? Я не знаю, где он. Да мо когда же вы узнаете, где он находится? Я боюсь, я к вам последний раз заезжаю. В следующий раз просто уже не будет существовать. Ладно, еду в Псков, раз уж так не получается ничего. С Андреем Хованским поболтаем. Андрей Хованский, здравствуй. Что у тебя по заданиям? А, немалую торговцу... Да, блин, ты заколебал, ты постоянно каких-то торговцев тревожишь. Постоянно какие-то торговцы тебе мешают. Почему ты не можешь нормально с ними жить, я вот не понимаю. Почему я должен их убивать? Ладно, так и быть, я его убиваю. Андрей Хованский, давай-ка мне свою репутацию, деньги там, и, короче, вали нафиг. Кстати, по-моему, надо поговорить с местным еще городским главой мне. Да, да, да. Не нужно денег всякие на моем месте поступил бы так же. Так, вы снискали уважение, в таком случае ты удивительный человек, господин. Сразу в три стала у нас, <смех> из-за того, что я выполнил задание Получил много опыта, кстати, и что у нас теперь с опытом? У меня почти что следующий уровень уже появился, так что все очень-очень круто. Так, а мне надо двигаться куда? Ну, почитали он, понятное дело, что не выполнил, мне надо найти Боеносова-Ростовского. Кстати, ты не знаешь, где он находится, Андрей? По старой дружбе не расскажешь, где он находится. Сейчас в Новгороде, слава богу, я пойду к нему быстрее, потому что иначе я просто не успею выполнить эти задания. И не успею даже стать царем Московского царства, иначе тут просто навсего сейчас шведов убьют. Надо быстрее выполнять миссии. Так, так, так, так, приезжаю. Буйносов Ростовский, здравствуй. Сударь, каким ветром тебя занесло в нашей земли? Мы слышали, что шведы напали на Польшу. Вечи волнуются, все дороги перекрыты, купцы не возят, товары сидят в городе без всякой выгоды. Тебе поклон Герасима по прозвищу Евангелик. Эм, какой такой Герасим, впервые слышу. Тот, что известен тебе еще по смутным временам. Он перед смертью велел тебе кланяться. Перед смертью, говоришь? Вот и слава, богу. То есть, я хочу сказать, это, конечно, большое горе. Я никак в толк не возьму, о ком ты говоришь? О казаке, который был сотником личной охраны царевича Дмитрия. Молчи, несчастный, никаких Дмитриев я не знаю. А то, что мой отец по недоумению самозванца Дмитрия поддержал, так, так за это, то, что, а так за то наш род понес уже тяжкую кару. Так что не береги, просто доступай, подовы по здорову. Понимаю тебя, воевода, времена нынче тяжелые. Тому, кто в прошлое помянет не то, что в глаз, вон, порой и голову с плеч. В общем, я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал. А ты, как я погляжу умом, остер, да на язык ловок. Такие, как ты, мне и нужны. Есть одно деликатное дело, которое я могу только тебе поручить. Что за дело? Я как раз ищу, где бы и славу заработать, да. можно набить? У нас в Новгороде э, гостит племянница шведского короля Элеонора. Вот тебе приказ, сопроводи принцессу в замок, где сейчас держит ставку Карл Густов. если тебе удастся это сделать, ты заслужишь царскую милость и благодарность шведского короля. Да и от меня получишь награду. Да, чуть не забыл, начальник тюрьмы выдаст тебе все необходимое. Что же такое за поручение по мне? Я не прочь видеть Карла. Ну, короче, да, мне Карл вообще надо, потому что я как бы выполняю задания, связанное с ним уже почтальон. Прикол в том, что, скорее всего... В Аленштейнском замке Карла Густава уже нет, потому что он просто навсего где-то валяется. А, Аленштейнский замок, причем это вообще уже занят <coughs> кримским ханством. <coughs> То есть немножко небольшой, мне кажется, этот... Неправильно мне он выдал ориентацию, да, ориентировку, куда мне надо ехать. Потому что просто навсего уже никого нету там. Так, подождите-ка, а мне вообще надо еще, наверное, куда-то зайти в этот... Забрать Леонору из Новгорода. А, подождите-ка, из Новгорода, он сказал, да, мне? Надо сначала, значит, в Новгород заехать мне. И поехать к центру города. Не-не-не. А, прогуляться по внутреннему двору. Так. А где тут тюрьма у вас? Он, он сказал, надо в тюрьму куда-то сходить, что-то забрать. Или я что-то ошибаюсь. А, ну, в общем, то во всяком случае, похоже, что тюрьма где-то здесь. Так. Страж тюрьмы. Здравствуйте. Кто сейчас заключение? Хм. Что-то я не понял. Надо было забрать ее вроде. Она почему-то уже как будто бы у нас. Но ее на самом деле нету. Так, задание. У нас в Новгороде гостит племянница шведского короля. Так, заберить, забрать Леонуру из Новгорода и отвезти ее. Если тебе удастся это сделать, так-так-так-так, да, чуть не забыл, начальник тюрьмы выдаст тебе все необходимое. Что-то я не понял, в чем прикол. Давайте-ка поеду в Оленштейнский замок, но я, конечно, понимаю, что там уже нету, скорее всего, Карла Густава, если только он там не гостит, в кавычках, уже у Крымского ханства, но я все равно туда съезжу, давайте-ка, потому что надо разведать ситуацию. Еду в Оленштейнский замок... Я не совсем понял, просто от кого там получить ключи от тюрьмы. Что-то я вообще ничего не понял. Ладно, приезжаем в Ленштейнский замок. Я еду в зал правителя. Ну, понятное дело, здесь нет никакого Карла Густава и в помине. Так, Московское царство. Ну, понятно, конечно, не заключили мир. Может быть, тогда пойдем по внутреннему двору? но нет, конечно же нет. Да, немножко я... Это задание теперь выполнить, наверное, не смогу так легко, так как шведов-то там весьма жестко карают, и Карл Густов неизвестно даже где сейчас валяется. Он то ли э, валяется в плену, то ли он, блин, не в плену, теперь непонятно. Так, ну ладно, я выхожу. Ну, Динабург сейчас еще захватит. Остается всего пару крепостей у, у шведов. Ой, кстати, а у меня сейчас мои, наверное, деньги не останется. А, не-не-не, все, пошли деньги, и отлично, я остаюсь все-таки при своих, да? Да, даже немножко я выиграл от этого. Так, ну, блин, где Карл Густав, не вопрос. Я не знаю, где Карл Густав, офигеть. Ах. то ли выполнять задание теперь, то ли не выполнять, непонятно. Ну, ладно, давайте-ка посидим пока что в этом городе. Попируем, так сказать, поотдыхаем. Сабля была готова, блин, надо возвращаться в Кильбру, но пока это сделать не могу. Мне надо в замке Дзвинск посидеть некоторое время. Так, уехал уже. У нас получается Магнус и Делагарди. О! Прошу прощения. В банке у меня сколько денег? Очень много денег, понятно. Так, Делагарди, стой. Где все-таки Карл Густов? Блин, да не знаю там, где находится. Да черт тебя дери. Что ж мне делать-то теперь? Ай, я вообще без понятия, как мне теперь поступать, потому что нету ни Карла Густова, нету ни Оленьштейнского замка уже у, у шведов, поэтому это задание выполнить, возможно, даже и не смогу, потому что даже непонятно вообще, Карл Густав появится, в принципе, или он уже все, он уже отвалился совсем, его даже уже, и он не появится, возможно. Так, кто тут у нас? Карл Виленгалк, На это не тот, блин, чувак. Надо где узнать, а Карл Густав, да непонятно где он. Хм, раз уж так, то я, возможно, даже и почти лен не выполню. Мне надо, значит, ехать обратно к себе, потому что деньги уже кончаются. Карл Густав неизвестно, появится или нет. Мне надо, кстати, еще и самлю сейчас забрать. Так что есть смысл вернуться домой. Вернуться домой. И потом уже, когда я поднакоплю я денег, я могу вернуться сюда. Проблема в том, что, возможно, шведов уже не будет существовать к этому моменту, куда я сюда приеду. Вот это самое печальное. Шведов уже, скорее всего, уничтожат полностью. Так как у них уже и все, все их крепости позахвачены. У них, как видите, и все, всех они генералов поубивали. Так что вообще непонятно, что же дальше будет. Можно попробовать выполнить задание у каждой из фракций, да, вот так, логически. Заключить мир, например, со шведами. Я думаю, вообще такое возможно. Но, правда, вот проблема в том, что просто мне с кем договариваться надо будет непонятно. Городской глава, ну-ка, нет у тебя или работы. Да блин, не, не хочу я это делать. Есть еще задание? А, нет. Не хочу никого перегонять. Из одного города в другое. Давай-ка Ригу. Может быть, городской глава здесь захочет, чтобы мир заключили. Надежная, умелая банда Да нахрен они мне нужны, эти разбойники, иди так черт черту с ними. Я ухожу из этого города. Еду давайте как себе. Домой. Потому что, ну, я не знаю, что тут еще делать. Тут уже сейчас все крепости захватят, и уже ничего не останется от шведов. То ли им помогать, то ли не помогать, непонятно. Не, ну, по идее, мог бы взять, просто начать войну с теми государствами, которые воюют сейчас со шведами. Ну, конечно, кроме Московского царства. Потому что просто не будет сейчас Карла Густова, я даже его, скорее всего, не увижу, его все уже. Его полностью устранили, его все территории начинают уничтожаться, и даже, возможно, я не смогу задание выполнить до конца. Вот прикол, да, вот, вот это вот прикол называется. Что тут делать дальше, непонятно. Хм. Да. С кем воюют шведы вообще, интересно? Давайте посмотрим. Они, по-моему, сейчас со всеми воют вообще абсолютно, со всеми державами. Заключили бы мир, черт возьми, хотя бы сохранили бы свою независимость. Да, они сейчас воюют со всеми своими соседями. Это Речь Посполита, Московское царство Войско Запорожское. Речь Посполитая, в свою очередь, воюют только со Шведами. А, Речь Посполитая, да? <laughs> Речполитая. «Мятежники». Так, а Московское царство, это только же со Швецией. Как и Войско Запорожское, наверное, да? Тоже со Швецией. Короче, тут просто полная жопа у шведов. Я им могу только единственным помочь это взять и бить войну Верещи Посполитый, так как я по старой дружбе могу их атаковать. Но вот с кем-то дальше, вот, например, Запорожская сечь, точно я не могу атаковать. Не могу также атаковать Московское царство, и поэтому остается только один вариант, это речь Посполитые. Ну, а что, я так много что я смогу сделать, да, своей армии, я практически ничего не сделаю. Так, вообще, давай спросим насчет войны, как у них дела-то на войне. С Речи Посполитые, 10 на 10, кстати, в общем-то, равные силы. С э, Московским царством, конечно, все пипец. С войском Запорожским тоже все очень нехорошо. ну кстати, речь Посполита, я смотрю, совсем жестко сосет, поэтому можно было бы им даже объявить войну. Блин, ну давайте, в принципе, по старой дружбе с ними повоюем. Но ну, так сначала надо вернуться домой, надо собрать армию, и надо взять, приехать туда, где сейчас они воюют со шведами. Взять просто их атаковать нахрен, своей армией мощной. Ну давайте возвращаемся обратно, но ну, правда, конечно же, эта война начнется только в следующем уже видео. Надеюсь, оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!